Итак, дорогие мои, если мы а, принимаем концепцию колыбели богов, это автоматически идет а, внутреннее согласие, хотя бы допущение, позволение, что а, мы полномочиями и возможностями этих самых богов обладаем. А, я ни в коем случае не претендую на то, что называется «творец», «всевышний», «создатель» и так далее – Хотя мы тоже не знаем, кто что и кто эти создатели, но очень многое говорит о том, что есть единая центральная воля, по крайней мере, проявленная в нашей реальности. Для нашей реальности это очень актуально. Да? Вот. Но это отдельная большая тема. Да, и сейчас о другом. Что если мы эту концепцию принимаем как предположение, допущение, как базовую, да, соответственно, есть божественные, в древних книгах, тех же э, относящихся к вере, к религии, книгах, есть э, концепция о том, что в человеке есть черты характера демонические, или там, от беса, да, есть от Всевышнего, есть божественные, или ангельские э, э, черты, да? и есть, собственно, человеческие. Вот. Так вот, это тоже важно, что мы выбираем, когда мы говорим, да похрену на все все равно мир несправедлив, поэтому я могу в нем делать все, что угодно, это и есть согласие на э, впускание в себе демонических энергий и демонических, соответственно, движений в эту сторону, движение человека, души в эту сторону. А, если брать э, тоже же Библию, да, то основная функция человека называть. вот, Человеческое ⁇ это познание, это поиск неизведанного и не называние его. Вот. И божественное ⁇ это, собственно говоря, проведение. Да? То есть это выход на божественные иконы, принципы мироздания, на проведение этой воли, этих энергий, этих состояний в жизнь проведение. вот а, большинства есть некий такой микс, но совокупность выборов все равно тяготеет к какому-то из выборов. Вот, и допущение, что это колыбель богов, мы из боги, автоматически дает, открывает как бы поток, возможность посмотреть на себя с точки зрения именно божественных сил и энергии, да? Вот, и помните анекдот, да, мам, червячок спрашивает, мам, там, а в яблочке жить можно? Можно, сынок, а в грушке можно? Можно, сынок. Мама, а чё ж мы в дерьме живем, родину не выбирают, сынок, да, вот, а что такое родина? Если вернуться к тому, что какой мы представляем нашу землю, такой мы ее имеем. имеем. Вот. Если мы представляем, что Россия это страна, из которой надо валить, потому что здесь живут алкоголики, дегенераты там, а, а, генетический мусор, да, встречала такую там, концепцию, или еще что-то, мы своим согласием сами начинаем становиться этим генетическим мусором, вот, и мы это излучаем в мир, потому что мы взаимосвязаны с землей, с природой, наши мыслеформы начинают влиять на реальность. Если мы говорим, что да, ребята, там, там может быть, не все идеально в нашем королевстве, но это моя земля, я здесь родился, и в моем праве, в моей силе сделать здесь чисто, красиво, светло, радостно, справедливо, справедливо и счастливо. И да, у меня может что-то получиться, что-то не получится. но своим выбором, своим желанием, своей энергией вложения в это мы уже меняем реальность, понимаете? Именно поэтому столько интернет-троллей сидит на то, чтобы рассказывать о том, что все говно. Только для этого, потому что я уверена, вот знаете, как если вот а, вы проснулись, а все люди, которые... А, писали гадости, причем не по вере своей, не по заблуждениям своим, а за деньги или как осознанный враг, вы бы удивились. У меня картинка, знаете, такого свободного, чистого мира, вот, в котором пусто, и делай, что хочешь, и надо заново создавать, выбирать. Надо просто не забывать тоже про это, что достаточно большие институты за приличные деньги, очень приличные нам бы хотелось на хорошую жизнь, работают на то, чтобы постоянно создавать негативные формы вот. Что, почему, как, тоже не тема моего нынешнего выступления. Итак, значит, одна из базовых концепций, на которые мы опираемся, что выгоднее, полезнее и, и созидательнее предполагать, что Земля – колыбель богов. Значит, мы боги, которые могут стать богами, могут они не стать. Мы можем стать и чем-то совершенно противоположным. Но есть железная атактистика. Лю люди, выбирающие разрушение, <ф> извините, имеющие человеческую душу, выбирающие разрушение, долго не живут и... Ну, и нехорошо заканчивают. Если же человек выбирает, а, ну, то, что называется христианские ценности, да, как бы можно и так говорить, можно там очень много любую базу поносить, неважно, человеческий, то, человек выбирающий быть хотя бы человеком, соответствовать этому имени, а еще заявляется о том, что он признает себе божественное начало, автоматически по-другому встраивается в систему энергоинформополя поля Земли, там, Солнца, Вселенной. Вот, и получает другие возможности, получает возможность и себя реализовывать, мы все абсолютно уникальны, никто не повторим, то, что можете сделать лично вы, больше не сделает никто, что-то похожее может быть, но то, как вы, никто, и все упирается в то, реализуете вы, успеете вы это реализовать, или это останется в этом мире, вот этого сокровища просто не будет, потому что ну, не знаю, там, вы отвлеклись, вы выбрали другое, вы, вы разочаровались, еще что-то. Вот. И а, вот эта сложность с тем, что а, когда мы что-то делаем, мало фактических данных, иногда вообще невозможно опираться там ни на интернет, ни на что, просто нет информации, нужной нам. Есть только ощущение, есть поток, есть то, на что мы вышли, собрав два и два, используя там, какие-то совершенно ну, косвенные вещи, там, не знаю, там ту же архитектуру или природу, или какие-то образы, которые нам приходили перед сбором, да, что уж совсем никакому делу не подошьёшь. Вот. Но а, статистика накоплена следующая, что когда мы что-то разобрались, почувствовали, сделали, обращаю внимание, сделали. В результате того, что мы поняли, потом появляются люди, которым я бесконечно благодарна, которые находят эти доказательства, откуда-то они вдруг берутся, откуда-то вдруг они появляются, доказательства того, что мы поняли, что это действительно так. И сейчас никого не удивишь тем, что гигантские структуры практически все рукотворные, что горы представляют из себя либо засыпанные артефакты, либо какие-то архитектурные строения. Они могут быть засыпаны, могут быть разрушены. На эту тему сейчас достаточно много собрано доказательств и ощущение, что прям массово с людей вот эти шоры начинают спадать. Мы начали видеть красоту и величие, допотопность явную Москвы. Если про Питер более-менее все знали, вот для многих Москва была шоком. Она ничем не хуже. Она Просто в чем-то другая, но это та же самая античная доподобная архитектура. Ничего. Здесь нет отличий. И многие другие города там. Нет смысла перечислять. Этого полно, где посмотреть, с фактами, с фотографиями. Вот. Мы не занимаемся вот этим сбором доказательств скурпулезных. Мне, например, это... Ну, в общем, не мое, поэтому такая благодарность тем людям, кто это делает, вот. И очень приятное чувство, когда я смотрю чей-то ролик, и я понимаю, что об этом было сказано три лета назад, пять лет назад мы это прокачали, а сейчас это, а сейчас это все знают. Но когда мы это прокачивали, мы смотрели друг на друга и думали: с нами еще все нормально, или уже надо идти проверять себя на адекватность? А сейчас не надо, потому что все очевидно, да? Это так и есть.